Многие люди возмущены тем, как Господь использует меня. В основном это люди, которые посещают свои церкви. Им не нравится то, что Господь говорит через меня. Им не нравится то, что Господь повелевает им покинуть их церкви. Они мне цитируют такие писания, как нитка скрученная втрое, прочнее что двоим согреться легче и если один упадет, другой поднимет его. Они говорят так легче. Они говорят мы семья, мы команда, когда мы вместе мы сила, так легче. Тем самым они сами против себя свидетельствуют, что они одни из тех, кто ищут легких путей. И они нашли свой легкий путь, они нашли свою широкую дорогу и это их церковь. Настоящий последователь Иисуса Христа, который знаком с Иисусом Христом лично, он знает что узок путь и тесны врата, ведущие в жизнь вечную. Это не Брудвей, нет, это не улица веселья, это не широкая дорога, где у тебя много друзей, где практически каждый поддерживает тебя, где все так хорошо, нет. Но это узкий путь, это одинокая дорога, это тернистая дорога, это дорога страданий, мой милый друг. Ты должен знать, что когда ты захочешь по-настоящему последовать за Иисусом Христом, то многие друзья они оставят тебя, многие люди восстанут на тебя, они захотят твоей смерти. Они будут ненавидеть тебя, это очень узкий путь. Иисус говорит, не бойся малое стадо, ибо Отец приготовил дать вам царство. Малое стадо войдет в жизнь вечную, не вот эта вот масса людей, которые говорят, что мы команда, что вместе мы сила, что так легче, нет, в жизнь вечную войдут люди, которые страдали, которые шли этим узким путем, тернистым путем, путем страданий, где их не любили, где те люди, которые называли их своими друзьями, восставали на них. Но эти настоящие христиане, они не злились на них, но они благословляли их, они продолжали любить их, они продолжали молиться за них. Если ты захочешь последовать за Иисусом Христом, то ты должен помнить, что дорога, ведущая в жизнь вечную, это очень узкая, тернистая, одинокая и нелегкая дорога. Хочешь ли ты идти этим узким путем, чтобы наследовать жизнь вечную, тогда становись на этот путь и следуй за Иисусом Христом, взяв Свой крест. Да благословит вас Господь наш Иисус.